Хорошо было Есть. На, на, пап Еще играй, еще играй Давай, давай, давай, давай. Забью. А, забью. А, забью. Чего а, боишься, а, меня никого нету? Не забивай Топор а, Играй, Игра, играй Не Можешь Тащи! меньше, я же говорю, до 4 передач. Но выехать обязательно На не Пауза, стой! Пауза, стой, пауза! поехали, не вышли, поехали! Гори, два отжиманий, давай! Думай быстрее! Гори! Пожалуйста, отвлекай, давай! что, давай, отключил, давай, давай, что, что, Давай, пой, Играем! Раз, два, три, два! Спасибо,